Хай, сейчас будем делать упаковочку дисков, вот, с девушкой, да, с Киева, кстати. Сколько у меня, 3-4 покупателя были, хотели наложенным платежом. Ну, девушка тоже хотела наложенным платежом, но я, стояла на своем, потому что она девушка. Мужики, видно, такие мужики, и поболтать хрен тяжело, и некоторые. Ладно, короче, не Все, вот, раз, значит, вообще не так. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, готово. Вот, и еще мы сейчас это вот так сюда запакуем, для пущей, так сказать, для уверенности, сюда, и еще можно сюда. Мастер-класс, как быстро запаковать диски. Все. Никуда они не, не, не выпрыгнут, никуда они не денутся. Ну а здесь можно да, забить это все, вот, например, вот так вот, целлофаном. Ну это, в принципе, мне нужно еще будет... Так, хорошо вот, так. Никуда они не выпрыгнут, никуда не денутся. А это можно... А можно нечем. Какая нахальная салон. Вот. Так, раз, два. Это лучше срезать. Да нет, сюда. Вот. Все. Вот. Ну все. Никуда они не выпрыгнут. Так, это лучше сейчас. Yeah, mm -hmm. sure. Mm -hmm. mm -hmm. Было все в порядке. О, ну, все. Ну, почти все, поняли. Сейчас вот днем по-нормальному, а, чтобы все было. Не люблю, чтобы было все хреново. Это просто выслали Сейчас, минут, еще сейчас. Вот еще сейчас захнем сюда полной уверенности. Да, кстати, это играет мой трек. Синеваль, cover-версия на Toynopark. Вот. Ну вот. Теперь уже точно все в порядке. все теперь запаковываем. тут нужно? да, да. Вот сейчас дорогой. Ну все. Вот, посылка готова. Можно в ней футбол играть. Ничего там не болтается. Все. Все. Пока-пока. Покупай на фстере, продавай на фрстере. Это я на улыбке продал. Вот. Макс Вехов желает успехов. Мария, молодец, слушает такую музыку, может, мужу, может быть, сыну подарила, может быть, папе, я не знаю, кому, может, себе, если себе, то это прикольно, девушка слушает такую музычку прикольную, молодец, Мария, пока-пока.